Есть женщины, и в сказках, и в блинах, они прекрасные, премудрые, иные, и наша женщина, та русская душа, словно из сказки в этот мир пришла. А что не скажет, то умно и мудро, а что не свяжет, то тепло, уютно. А если сядет вдруг что-то пошить, то непременно выйдет просто шик. Золотые руки, чудо-мастерица, и стряпает печой в телах кружится, еще поет и песни сочиняет, и весело на праздниках гуляет, и творчество полна, талантов в море, и рядом с ней мы радуемся волю, о наша женщина прекрасна и мудра, о наша женщина добра и весела, и ей дано призвание навеки, да просто быть хорошим человеком.